Бонжур лезами! Здравствуйте, друзья! Когда надоели обычные блины на завтрак, готовим блины с помидорами. Такой завтрак получается вкусным, сытным, сочным и достаточно быстрым. Для теста берем просеянную муку и яйца. Взбиваем их между собой. Заливаем молоко и продолжаем взбивать до полного исчезновения комочков, после чего закидываем в тесто мелко порезанные помидоры и зелень. Приправляем солью, сахаром, черным молотым перцем и растительным маслом. Доводим тесто до однородной консистенции и начинаем жарку блинов. Блины жарить на среднем огне, раскалять сковороду незачем. Заливаем тесто, равномерно распределяем его и накрываем сковороду крышкой. Как только блин подрумянится, перевернуть его на другую сторону, посыпать сыром. Как только он расплавится, сложить блин пополам. Оставить доходить еще пару минут. Кроме сыра, блин можно начинить колбасой или ветчиной. Получается вкуснейшая вещь на завтрак, обед или перекус. Пробуйте, готовьте. А я вам говорю, бон аппетит и аминтол.